Пришло время Ивану Царевичу жениться. Взял он лук, стрелял, идет по болоту, ищет стрелу, смотрит, лягушка сидит, стрелу держит, Ну, его. Что мне теперь делать? Она, ну как что? Подцелуй меня, я в красивую девушку превращусь. Он и целует. Хоп, и красивая девушка. Он, ну, а сейчас что делать? Она, ну как что? Прижми меня к дереву. Он и взял и жахнул. Он снова, а сейчас-то что мне делать? Она, ну как что, женись теперь на мне. Он, не не хочу. Она, да я снова в лягушку превращусь. Он, давай с ней. Она хлоп и снова в лягушку превратилась. Он так ее берет за лапку, в кармал ложку, говорит, такая херня. Удобная.